Здравствуйте. Меня зовут Бибилова Луиза, и я обучаюсь на четвертом потоке гипнокоучинга, коучинга который является авторской программой Павла Дмитриева. Считаю, что эта программа уникальна. Здесь сочетаются разные инструменты обучения, теория, отрабатывания практических навыков работы с клиентами. Что один из таких классных, и чего я не встречала в других, Обучающих программах, где я тоже которые тоже проходила, это проработка собственных негативных программ, которые мешают двигаться к собственной цели. Система обучения выстроена таким образом, что даже на начальном этапе здесь можно уже зарабатывать, что вот у меня, допустим, уже получается. А придя сюда, у меня появилась возможность получить получить э, спец... новую профессию, стать классным специалистом, а... и что немаловажно, я могу э, этим поделиться с, дж... с другими людьми, помочь найти свой путь, свое призвание, освободиться от э, вредных привычек. А... В общем, у меня огромная благодарность э, Павлу за то, что он создал такой проект, где можно помогать людям и за свой труд получать достойные деньги. Спасибо.